Братья и сестры, подписывайтесь на канал Ше Тв.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 Небо раскололось, и тишину нарушил Архангел и Читай во имя Бога, воздался трижды голос, И иску новой веры тебе вдруг разбудил. И ты был послан миру, печатью всех пророков, Лучом, что разрезает сгустившуюся тьму. Дыханием, что избавит сердца от всех пороков, С призывом поклоняться Аллаху одному. Аллах сказал Коране, и в этом тишине техча тех, чья вера крепнет Всем болям вопреки истину за каждой Печалью облегчение. Коль свет в гудит, устанут Шаги тому легки И вот настал год скорби Год горьких оставаний И дядя был Бутоли кто был щитом твоим Оставил мир сей бредный Что полон испытаний И мать всех правоверных Ходи же вслед за ним И ты лишился разом Опоры и защиты Как будто бы закрылись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 тем более вопреки, воистину за каждой печалью облегчение, Коль свет в гуди, то шаги того легкие где тот о ком ты плачешь, о ком ты молишь Бога, то заступался даже, когда один ты был. Ушел не на сердце печали и тревога И снова сиротою себя ты ощутил Кругом толпы презрения, и гун собачьих лаев Разодраны одежды и ноги все в крови Чужой стало мягко Враждебен город таин, но преисполнен людям ты все еще любви. Аллах сказал в Коране, и в этом утешении для тех, чья вера крепнет, тем болем вопреки, поистину за каждой печалью. Коль свет в груди то станут, Шаги того легки Аллах сказал Коране И в этом тишине Для тех чья вера крепнее тем более вопреки Поистину за каждой Печалью облегчение. Коль свет гудиту станут шаги того легкие